Что касается инсайта в не стал вводить в отдельный слайд. Инсайд с основной состоит в том, что э, э, этот курс, он позволил мне посмотреть с другой стороны на корпоративную культуру и со стороны сотрудника отдела развития персонала, но и со стороны э, внутренних коммуникаций тоже. Ну и вообще было полезно со всеми пообщаться, потому что каждый человек, это каждое новое мнение, которое обязательно мною обдумывается и проживается. Спасибо, я все.